Рсы, рсы, рсы, рсы, рсы. Я проспал четыре недели и никто за все это время не потревожил меня. Жизнь, малина. Привет, морж, я пришел, чтобы... та ты и знал, что что-то не так. Неизвестно откуда, но я вдруг узнал, что злобный рот подавил волю ведру. Прифигачил нобук Сережи и достал своей болтовней сраного муха. Пора с этим покончить. Как будто нарисованная каска будет полезнее моего модного берета. Но ладно, представим, что это символизирует мой воинствующий настрой. Прежде чем наведаться карту для вендеты, надо собрать союзников. Кому я это говорю? Я же один в этой комнате. А точно для этих зрителей. Ладно. Привет, Морш, мир рад тебя видеть. Я тоже рад тебя видеть, но сейчас не для этого. Мне нужно спасти моих друзей, а для этого мне нужна твоя помощь. По-моему, ты изменилась со времен второго мульта. Да, просто автор удалил исходник того мульта. И ему пришлось рисовать все это заново. Зато теперь, когда я говорю, у меня крутятся дебильным образом эти лучи. Какая помощь? Помнишь, Сережу? Не называй это имя. Так вот, мне нужно, чтобы ты разобралась с ним. С удовольствием. Надеюсь, тот, кто это смотрит, посмотрел все прошлые мульты автора. Согласна. няне не няне не няне не пурум няне пурум ня не ня не няни-непурум. Ня-а. Мое предназначение выполнено. Я возвращаюсь на свое болото. Спасибо, что спасли меня. Быть ногой человека отвратительно, особенно если это этот тупой Сережа. Мы ходили на аниме в кино и смотрели непонятные стримы. Но ладно, не будем об этом. Поговорим о злобном рте. Он совсем обезумел. Надо с ним что-то делать, например дать ему по Согласен, о чем вы говорили. Та пароль никому не интересную чушь про место человека в обществе и все такое. Ну короче, чтобы автору побольше часов просмотра принести. Но так как никто почти не досматривал до конца, это не помогло. Как оказалось, мульты должны быть еще и интересными. Современное общество потребления оно такое. Понятно, мне кажется, автор совсем обнаглел и не хочет даже пытаться придумать для нас нормальный сюжет. Когда кажется, креститься надо. Я крещеный. Точно, но ты спас меня, что дальше делать будем? Может быть, пойдем посмотрим в стену. А дальше больше, теперь надо спасти ведро. Как мы его спасем? Сейчас увидишь. А нет, злобный рот мучает ведро пыдкой каплей. Или кто-то решил использовать ведро по назначению, так как мы его спасем. Смотри. Ну блин, я конечно знал, что меня спасут, но мне так понравилось быть неживым. Я слился с материальным миром и перестал что-либо желать и можно сказать постиг нирвану. Лу, то есть ты просто шлепнул ведро и оно ужило. Кажется, автор вообще не заморачивается над сюжетом. Ведро, о чем ты говорил со злобным ртом? Или говорила, или говорила, о, вообще какого ты пола? Пол это лава, но голос у меня мужской, значит думай своей башкой моржовой. Ну так о чем говорила? Та о смысле жизни в разных философских учениях, короче хрень всякую обсуждали, чтобы автору хронометраж увеличить. Мне кажется, что автор понаставлял всю эту философскую хренотень в прошлой серии, в том числе потому, что его оскорбил какой-то комментарий. Возможно, что дальше делать будем? Предлагаю снимать штаны и бегать. Не смешно. Так и должно быть. Ладно, теперь надо спасать сраного муха, он в депрессии, кстати, из-за тебя нога тупая. Отвали. Ну привет, сраный мух, хватит депрессировать, лучше пойдем наваляем рту. Лол, моя жизнь говно. Как известно, мое настроение напрямую зависит от статистики канала. А из-за того, что автор выпускал мультов с сухими душными диалогами о всякой параше, статистике ухудшилась. Моя жизнь говно в общем. Да харя тебе. Подумаешь, мульты досматривают до конца только 10% зрителей, зато досматривают. Такая себе поддержка. Возможно. Ну короче это автор виноват, ему претензии, а вот мы страдать не должны, так что давай выходи из депрессии. На самом деле я всегда в депрессии, потому что таков мой художественный образ. В общем, пойдемте надаем по щам этому сукину сыну. Ура! Ура! Ура! Стойте! В конце прошлой серии Рот сказал про какого-то сине белого пса, что это такое вообще. Это отсылка на речь мандарина из Железного Человека. Получается не только в этом мульте главный злодей бредовый. Не относитесь к жизни сильно серьезно, все равно вам из нее живым не выбраться. Ага, вот ты и попался, злобный Рот. Вам так просто не справиться со мной. МД. Самое эпичное событие сезона уложилось в 6 секунд. Серьезно. Вы мне даже двинуться не дали. Сумасшедший блин. Ладно я все равно сдаюсь. На самом деле я все это устроил. Потому что в третьей серии вы не позвали меня на чаепитие. я думал мы друзья. Ты дурак. Это же анимация. Нас тоже никто не звал туда. Просто автор решил что именно мы будем в серии. Вообще, когда пять человек в кадре, автору слишком впадло прописывать реплики для каждого. То есть опять во всем виноват автор. Может пора взять власть в свои руки. Забавно, что про руки говорит нога. Короче, теперь мы здесь главное. Постойте, ведь всю эту серию ведь тоже пишет автор, и то, что я говорю, и то, что я скажу потом, тоже пишет автор. Мы в плену его больной фантазии, блин. Блин, что за отстой? Ну я, короче, теперь буду с вами тусить, а то, что я лох, что ли? Какой-то отстойный финал. Я ждал большего. Сейчас еще сцена после титров будет. Теперь я мега Сережа и отомщу этим протагонистам за все издевательства.